Всем привет! Вы на канале эко Натурал. Сегодня будем закрашивать вот такие яркие и пестрые трубочки из магазинов буклеток. Заранее извиняюсь за голос, немножко болит горло, поэтому так получилось. Для покраски я подготовил колера цветов шоколад, черный и алый. Дальше подготовил эмаль акриловую для радиаторов, пропитку Биотекс, воду, емкость для размешивания и остатки морилки, я их тоже хочу использовать. В емкости я кладу 2 ложки эмали, но вы добавляете сразу 4, потому что после я добавлю еще 2. Обязательно перед применением размешайте эмаль, потому что все э, полезные вещества седают на дне. теперь добавляю колер это колер шоколад добавляю на видео две ложки но вы добавляете 4 потому что э, потом я добавлю еще две ложки чтобы вы не запутались я для вас э, в описании напишу э, сколько чего я использовал теперь добавляю капельку э, черного регулировать цвет мне нужен цвет э, какао и добавляю алый колер тоже несколько капель вот как раз таки здесь я добавляю еще эти две ложки колера но вам уже ничего не нужно добавлять так как э, вы уже добавили 4 ложки Дальше я добавляю 9 ложек пропитки, она у меня разведена 1 к 1 с водой. Если у вас не разведена пропитка, вы можете добавить не 9, а 5-6 ложек. После каждого этапа я обязательно размешиваю состав, чтобы увидеть, что у меня получается. Здесь я добавляю воду и морилку. Воды я добавил 16 ложек, а морилку дуб НБХ 1 к 1 с водой 7 ложек. Если вы не используете морилку или же у вас ее нету. Добавьте воды не 16 ложек, а примерно 20-25 ложек. Пробую концентрат раствора одной трубочкой, здесь я добавил э, еще эмали, но вам ничего добавлять не нужно, так как э, вы изначально добавили 4 ложки. Теперь тщательно размешав раствор кисточкой, подняв все полезные вещества с донышка я начинаю покраску красить буду в два слоя не жалея раствора чтобы трубочки получились качественными и принта не было заметно И делаю финальный второй слой, тем же красящим раствором. Теперь полностью скрыты все непрокрасы и все просветы. И только после полного высыхания обрабатываем трубочки по моему способу и творим чудеса. Ссылки на обработку и как сделать трубочки кожаными оставлю в описании и в подсказках. Вот такие работы у меня из этих трубочек получились. Всем спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и пишите свое мнение и вопросы в комментариях. Увидимся в следующих видео.